Сегодня, друзья, мы с вами поговорим о, о самом дорогом, что есть в нашей жизни, это о здоровье. То, что жить здесь на земле без здоровья вот этого скафандра, вот этого физического тела, это, конечно, не очень приятно, невозможно, в принципе, потому что нездоровье приводит к к сокращению жизни а то и к быстрому уходу к страданиям так что занятие своим телом для каждого из нас должно стать обязательной частью нашей жизни э, на этой земле если уж не хочется заниматься этим если надоело обращать внимание его как говорится отслеживать то что нужно телу вообще как-то э, им заниматься, то тогда собирайте чемоданы, это не для земли. Для земли нужно все-таки с телом общаться глубоко, с любовью, на равных, воспринимая его как обязательную часть себя, без которой жизнь нельзя быть в этом пространстве. А с другой стороны, если оно не в очень хорошем состоянии, то и, соответственно, и жить не очень интересно. Я, например, для себя выбрал путь счастливой жизни, радостной жизни. Но какая же радость без тела? И когда я в 30 лет уже получил серьезные проблемы по здоровью, серьезнейшие проблемы по здоровью, целый букет, то я тогда стал задумываться об этом. И где-то начиная с 30 лет, потихоньку, потихоньку стал что-то делать для тела. Хотя уже тогда были звонки очень серьезные, потому что э, долгое время работал на вредном предприятии. Э, потом еще больше я потерял, потерял здоровье во время ну, как это вам сказать, веселой жизни, жил в Сибири, и там вопрос алкоголя стоял, ну, в общем-то, как говорится, был распространенным в моей жизни предметом. Надо сказать, что это там довольно широко распространено. Ну, такой пример. Из, моей, из моего класса, из моего класса, в живых остались на сегодняшний день только два человека. Я еще один парень. Все остальные ушли и в первую очередь из-за алкоголя. Вот в такой базе, на такой базе я стал задумываться о здоровье. Когда его уже практически не было. Аллергия была круглогодичная и много чего. Но я все-таки не очень серьезно занимался этой темой. А так ремонтировал по ходу, как говорится, где-то что-то застучало, вот это отремонтировал, как в автомобиле говорят, тянул до последнего, и к 40 годам дотянул до того, что, в общем-то, уже стоял вопрос ухода из жизни. Здесь уже, вот здесь я понял, что шутить нельзя, что здоровье это требует совершенно другого подхода, не так между делом, не по остаточному принципу. И стал заниматься им более глубоко, более серьезно. И вот с того момента моя, мой путь к здоровью стал более осознанным, более грамотным и более профессиональным. Шаг за шагом. Не сразу, конечно. Потому что грамотность, профессионализм, опыт, навыки вырабатываются со временем и шаг за шагом я шел в этом направлении и в конце концов где-то к 50 годам я сложил уже более-менее четкую картину а что же мне нужно для того чтобы быть здоровым и оказалось в первую очередь нужна другая голова другая голова то есть с, сознание должно быть другим. я это потом сформулировал как мировоззрение здоровья то есть в голове должно быть заложено мировоззрение здоровья то есть цельная картина здоровья и туда должно входить все как говорится от моей пятки до кончиков волос все должно входить в эту картину моего здоровья и не только тело и не только психика, но и чувства. Эмоции, моя жизнь, отношения, экология питания, экология жизни, где жить, как жить, с кем жить и так далее. То есть весь комплекс. Я понял, что здоровье зависит от очень многих факторов. Не только от того, занимаешься ты физкультурой, или правильно ли питаешься. Это, да, составляющие здоровье, но это не все здоровье. Большей частью все-таки здоровье определяется э, сознанием. А что у меня в голове? А что у меня в голове? И вот это, что у меня в голове, я накапливал эти знания, этот опыт из года в год, отрабатывая, отбирая какие-то, э, исследуя какие-то новые формы, занимаясь с мастерами. В частности, у меня... Было глубокое общение с Галиной Сергеевной Шаталовой. Кто-то еще помнит эту замечательную женщину, которая 50 лет уже уходила из жизни. Она была до этого прошла две войны военным хирургом, а военные хирурги долго не живут, и 50 лет для них это предел. И вот она в 50 лет тоже уходила, но она нашла в себе ресурсы открыла их, и еще прожила 40 с лишним лет. То есть она ушла в 90 с лишним лет. Она разработала систему здорового питания, здорового образа жизни, помогла тысячам людей, написала много книг. Вот академик Шаталова это была, была моей такой важной ступенькой к здоровью. В какой-то момент, у ну, меня судьба не случайно свела с ней, потому что я продолжал еще недостаточно глубоко относиться к здоровью, хотя я и шел в этом направлении, но, знаете, так вот, опять же, где-то стукнет, где-то раз прижмет, и вот тогда я начинаю более активно заниматься. Такой способ на пинках идти по жизни многие испытывают сами, много, многие применяют в своей жизни, не самый лучший способ, но на тот момент я, в общем-то, тоже шел таким путем. И вот как-то общаясь с ней, она говорит, слушай, говорит, что-то мне твое состояние не очень нравится. да я проведу твою диагностику. Сделала мне диагностику. И, ты знаете, она как-то так среагировала. Она мне ничего не сказала, но сказала, говорит, тебе надо очень серьезно заниматься здоровьем. По ее словам, по ее состоянию, по ее поведению я понял, что ж... Дело вообще это очень серьезное. Очень серьезное. И я, в общем-то, уловил этот момент. Я не стал ее пытать, что и как. Решил заняться сам. Это моя всегда привычка такая, в общем-то, получив знания, в общем-то, обязательно их использовать самому. Не брать таблетку, а всегда удочку иметь в руках и ловить самому рыбу. Ну и вот я ушел в лес а, с палаткой на берегу реки, и каждый день я встречал солнце, а, бегал а, по песку, а, не, было не было рядом, да, далеко не было людей, я жил как абориген. Голым, бегал, сидел в реке, пропускал через себя поток воды. И вот этот вот такой процесс, он был интуитивный. Но, как оказалось, я интуитивно выбирал самые верные шаги. Дело в том, что потом я понял, что в такой обстановке на природе, в отдаленности от всех, от всей суеты, Мое, мое, мое «я» очень тесно взаимодействовало с душой, тело было настроено на душу, на ее, на прием информации от нее и на реализацию того, что она желает. И она подсказывала, получается, так, это я уже потом понял, что делать. И вот я делал то, что она подсказывала. И вот, проживя на природе где-то пару недель, я возвращаюсь в город, приезжаю к Галине Сергеевне, она проводит диагностику и поражается, говорит. Говорит, Анатолий, вообще-то теперь я могу тебе сказать. Я почему тебе ничего не сказала, потому что было, было уже бесполезно тебе что-либо говорить, ты был за гранью. Я, говорит, не ожидала тебя видеть живым. Ну вот таким образом... Я вышел из этого состояния, я осознал уже постфактум серьезность ситуации и понял, что дело надо брать в свои руки. Надо серьезно заниматься здоровьем. И вот с тех пор уже более глубоко, более серьезно, я занимаюсь здоровьем много лет. Перепробовал самые разные способы оздоровления, омоложения очищение организма, чего только не пробовал. Ну, все, что э, приходило мне э, через книги, через общение с мастерами, потом через интернет, я все это на себе пробовал. Если голодать, то я прошел самые разные формы голодания. От э, однодневных в неделю э, до 45 суток на одной воде. То есть, самые разные по длительности, использовал разные формы голодания, остановился на русской школе голодания, ну и так далее. То есть, использовал, испытал на себе самые роз, разные формы питания. Отказался от мяса, позже отказался от рыбы, перешел на вегетарианское питание. Какое-то время был на веганском питании. Значит, что еще? Сыроедение, конечно, прошел. Какое-то время жил на соках. Ну, то есть, да. И вот когда было 45 суток без воды, я шел уже, это был мой, это два года назад, заход в эту сферу. Я это сделал не для того, чтобы побить какой-то рекорд, там или установить какой-то для себя предел, прыгнуть выше потолка. Нет. Я э, пошел от состояния организма. То есть как-то проснулся и чувствую, организм не хочет есть. Ну не ешь, не хочешь, не надо. Для меня это дело привычное, нет проблем, не ешь. Э, день, ну, наверное, думаю, почиститься захотел. Хотя, в принципе, я особо-то тело не загружаю. Но тем не менее, всегда есть ресурсы, всегда есть возможность, необходимость еще глубже себя привести в порядок. Дальше пошел, иду, иду, уже неделя прошла, ну, думаю, ну, ладно, еще, значит, еще какие-то более глубокие вещи, две недели, ну, не хочет есть тело, ладно, легко иду, никаких напряжений, проблем нет, знакомый путь, две недели голодания нет проблем, думаю, наверное, мне, мне готовится, я готовлюсь к какому-то, новому шагу, какому-то энергетическому шагу, какой-то инициации, какому-то посвящению. Потому что на этом пути вот, своего развития я много прошел разных посвящений. И в частности, когда возникает какая-то важная впереди ситуация, к ней иногда... Тело чувствует это, точнее, не тело, а сознание, душа чувствует, и тело готовит к этому. То есть, перехожу на какой-то другой режим питания. Например, когда нужно было работать с землетрясением в Непале, предполагалось землетрясение в Непале, и я с группой туда готовился выехать, я, например, перешел на сокоедение. То есть, только на соках был. И я понял, что, и я правильно это сделал, потому что, приехав туда и включившись вот в работу с землей, с этими энергиями землетрясениями, пропуская их через себя, я понял, что было очень важно мне перейти именно на такое очень легкое питание. Потому что шли энергии мощнейшие, и если бы я питался более грубой пищей, то было бы трудно выдержать, тело бы горело, вот. И я здесь тоже подумал, ну вот уже третья неделя пошла, наверное, что-то у меня ждет впереди. Какая-то или экспедиция, или что-то, какое-то место силы, может быть, или может быть задача какая-то. Ну идет, идет, три недели, четыре недели, месяц. Здесь я уже понял, когда месяц прошел, думаю, нет, здесь что-то более глубокое, более серьезное. И смотрю, уже тело начало, то оно вес теряло. И где-то сбросил э, минус 10 килограмм за месяц. Э, а здесь, смотрю, тело потихонечку начинает уже э, и набирать вес там, ну, по э, сотням грамм. Но, тем не менее, уже стабилизация произошла, э, по, э, уменьшения веса нет, а есть увеличение. Вот здесь я понял, что, наверное, я ухожу в неедение. Э, знаете, наверное, такую форму, то есть или праноедение. Или солнце едет, по-разному называют этот процесс. Он немножко разнится, но не, не суть. Важно, что ты не ешь э, никакую твердую пищу. И, и, и, и не твердую тоже. Только вода там и все. И вот я на воде, э, думаю, наверное, я ухожу в эту ясть. Ну ладно, но если тело хочет перейти в такое состояние, почему бы нет, не попробовать. Я не против. Э, тем более э, задачи стоят серьезные энергетические планетарного уровня, и тело должно быть в хорошем состоянии, с высокой энергией. Тем более такие примеры есть уже, я не единственный, не первый, так что, ну что, ну пойду в этом направлении. И я вот иду на воде, дальше еще одна неделя, еще одна неделя, вот уже полтора месяца, и здесь я подумал, почувствовал, что мне вообще-то это надоело. Вот честно вам скажу, мне надоела такая, э, такая вот жизнь на одной воде. И, и я э, принял решение выйти из этой ситуации. Э, тело спрашиваю, как? Выходим? Выходим. И я буквально, вот знаете, здесь очень важный момент, к чему я вообще рассказ этот вел. Я за один день вышел из голода 45 Дневного, суточного голодания. Кто проходил голодание, тот знает, что срок выхода из голода равен половину сроку голодания. То есть я должен был минимум дней 20, значит, я должен был вот выходить, тихоньку, потихоньку, добавляя, добавляя, там, так далее, еду. то есть в очень щадящим режиме. А здесь я за один день спокойно вышел и чувствовал себя прекрасно. И я только после этого понял. Что все не случайно. Не случайно я пошел в этот, в этот процесс. Не случайно я дошел до такой вот грани. Не случайно я э, готов был уйти и в э, неедение. И не случайно мне надоело идти на одной воде. Нужно было вернуться. То есть я таким образом проделал путь легко туда, в неедение, и легко вышел обратно. Я понял, что я провел такой эксперимент со своим телом для того, чтобы показать, что тело может очень быстро переключаться из неедения в едение и так далее. То есть это для чего? А потому что сейчас пришло время полимирности, то есть множественности миров, единства всех миров. И нужно готовить свое тело к вот таким переходом, спокойным переходом из одного энергетического состояния в другое. И это я тоже добавил в копилку мировоззрения здоровья, то есть это все, все личный опыт, все личный опыт на, на основе которого вот я разработал всю эту систему, которая называется мировоззрение здоровья. Кстати, часть она описана у меня в книге «Кто счастлив, тот и прав». Прочтите эту книгу, эту главу. А там мировоззрение здоровье, кому эта тема интересна, можете, в общем-то, более глубоко познакомиться с ней. Ну и вот, вот это-то, вот, вот, спокойнее, спокойнее. Так вот, и э, после этого, вот во время э, такого 45-суточного голодания и выхода из него, я понял, что главное, вынес что оттуда что оказывается более важны для здоровья не физические упражнения и даже не питание. Потому что, видите, питание туда-сюда, нет проблем. А энергетические практики, энергетическое состояние, то есть мировоззрение выстроено, понятно, сама философия жизни и энергетика, энергетическое тело. Потому что в энергетическом теле или по-другому, в тонких телах человека находятся как раз ключи к здоровью. Основные ключи к здоровью. Именно там. И я вот уже два года активно занимаюсь именно энергетическими подходами, энергетическими практиками. Я, конечно, и до этого использовал энергетические, духовные практики. Но они были только частью моего общего такого общего оздоровительного процесса, где много было физических упражнений и так далее. И я хочу вам прямо сказать, что я даже физическим упражнением немножко нанес вред своему организму, который сейчас исправляю. Благодаря вот энергетическим практикам я исправляю тот вред, который я принес физическим упражнением. Потому что физические упражнения можно действительно перегрузить тело, что я и делаю. Я всегда максималист, я использую, как говорится, бы включаюсь то по максимуму. И вот я немножко переборщил, немножко передавил, и поэтому чуть-чуть понасиловал организм. А здесь с помощью энергии я не делаю насилие над организмом. Я очень мягко воздействую на тело. Я решаю с ним вопросы легко. То есть, и я понял, что главный путь сейчас в современных условиях, когда другие энергии, другое сознание, другие знания, мир переполнен сейчас знанием, сейчас на все вопросы можно найти ответы, на, на практику можно найти для любой части тела, и для пятки в том числе, и так далее. Понимаете? То есть, все есть. То есть, в это время желательно, желательно выстроить мировоззрение здоровья, то есть, общую картину, где все все связано, все связано, вся твоя общая жизнь, и твое предназначение, и, твоя, и то, где ты живешь, и с кем ты живешь, и как ты живешь, отношения с родом, отношения с детьми, это тоже важные элементы твоего здоровья, обязательные элементы. Без этого можно, можно многое упираться, но если не решены какие-то из этих вопросов, ты так упрешься в потолок и не решишь задачи. То есть выстроено мировоззрение и энергетическое взаимодействие с телом, энергетические практики, духовные практики, медитативные практики. То есть вот это оказывается наиболее действенным. И я заметил на протяжении вот уже последних лет я увидел, что именно этот путь более все более и более эффективен. И вот таким образом. Я для себя выстроил достаточно глубокую э, мировоззренческую картину, в которой э, практически нет дырок никаких. То есть все очень гармонично, все взаимосвязано, и ничто не противоречит. Никакое мое действие в адрес тела, ни питание, ни сон, ни, кстати, сон – это тоже отдельная тема, э, тоже с этим очень много работал, и это, ну, все, все очень важно, все очень важно. Трудно какое-то звено вытащить, тогда будет дыра в этом мировоззрении здоровья. Через эту дыру можно получить проблему. Вроде все хорошо, а через эту дырку ты получаешь проблему. Так вот, все должно быть выстроено. И плюс вот э, раз, исследовал разные практики, разных авторов, что-то сам э, придумывал, э, испытывал на себе, что-то э, брал у других перерабатывал э, под то, чтобы они были максимально просты и эффективны. Это мой, вот, мой принцип – максимальная простота, минимальное время для того, чтобы заниматься. Я не могу часами заниматься телом. У меня просто э, ну, не, терпения не хватит э, на это. Раз, но у меня просто некогда, еще проще даже если ответить на этот вопрос, некогда несколько часов в день уделять телу. Я стараюсь найти такие инструменты, которые позволяют за несколько минут реализовать то, что нужно э, человеку э, за несколько часов получить. За несколько минут реально можно. Сейчас есть такие э, приемы, такие методы, такие практики, и в первую очередь энергетические, которые позволяют... Минимально использовать телодвижения, максимально загружая их энергетикой, и ты получаешь эффект, как будто ты хорошо потренировался в этот день. То есть вот таким образом, перерабатывая и выискивая такие практики, я создал свою систему оздоровления. Одним из элементов этого, этой системы оздоровления явилась и баня, наша русская баня. Я, мне, как говорится, это тем более было в тему, потому что я родился в бане, еще на Алтае, и баня для меня это ну, место было постоянным, потому что жил в деревне, и мы мылись именно в бане. Это субботний день, это был всегда такой... Праздник воды, огня и горячего воздуха. Я к этому очень тесно привязан, благодарен этому процессу. И вот я разработал практику, которая позволила, потом переродилась в термотренинг, и он сейчас существует у нас в Академии, термотренинг, который позволяет максимально глубоко, до молекулярного уровня очистить организм, обновить, до молекулярного, даже не на клеточного, до молекулярного уровня, а, а, освободить организм от многих а, проблем, от зависимостей, от травм психологических, физических, энергетических, а, отравлений радиационных и прочих, прочих, прочих, от всего, то есть очистить, то есть ты как стеклышко, 12 дней э, в парной, э, по 8 часов, те низкотемпературные, но прогревается хорошо, где-то 40-45 градусов, но прогревается очень хорошо, плюс там идет мощная работа э, с телом на всех уровнях, психологическом, энергетическом и физическом, и в результате вот получился мощный такой э, комплекс. В том числе его использую, я его тоже прошел, сейчас, в частности, я его вообще создавал для того, чтобы почистить свой организм, чтобы зачать своего ребенка в 64 года. И для этого я готовил свой организм. И, а так как одному было скучно сидеть, первый раз, это 21 день был, представляете, не 12 даже, это 21 день. Это было бы, ну, одному, согласись, можно было сильно уж напрячься я собрал компанию друзей и мы их классно провели вот этот 21 день в бане а после этого я его доработал усилил и получился в 12, 12 дней мощный такой процесс так что кому хочется обновить свое тело а вот этот процесс на таком молекулярном очищении его можно проходить ну желательно проходить хотя бы раз в 10-15 лет Потому что слишком много в нашей жизни всего того, что и стрессов, и некачественного питания, и так далее. Все это э, создает дополнительные проблемы. И э, поэтому желательно вот э, такое очищение проводить. Э -э, <связь> То есть вот этот вот тоже входит э, в мировоззренческую картину. Потому что э, для многих народов баня это достаточно хорошее, известное средство оздоровления, но его надо грамотно включить в процесс. Пожариться на 110 градусов там, и так далее, это не есть оздоровление. Нет, конечно, какой-то элемент оздоровления есть, но с другой стороны, часто за этим оздоровлением следуют какие-то проблемы. То есть должен быть очень грамотный, разумный подход. То есть в мировоззрение здоровья, даже баня должна вписаться. в, тоже грамотно. Потому что мировоззрение здоровья учитывает все, чтобы все было гармонично, чтобы все выстраивалось очень классно. Чтобы не было никаких перекосов, не было напряжений. Потому что любое напряжение, это сказывается на здоровье. В одном ты что-то убрал в себе, там какую-то проблему, но ты напряг другие органы. Должен процесс идти очень мягко и гармонично во всех направлениях. Поэтому я, например, никогда не занимаюсь одной какой-то болезнью. Если ко мне приходит человек на консультацию, ко мне приходит не только с вопросами семьи, но и часто с вопросами с проблемами какого-то здоровья, я никогда не занимаюсь конкретно какой-то болезнью. Да, она, я вижу ее, она есть, но я стараюсь весь организм качественно изменить качественно весь организм, выстроить у человека мировоззрение, здоровье, и тогда эта болезнь, естественно, уходит, уходит, пусть это чуть дольше, но она уходит обязательно и без рецидива, без того, что ты в одном месте убрал, а в другом оно проявилось, то, что ты причины не убрал, то, что устраняется причина, идет, в общем, идет мощный процесс оздоровления в целом. Вот такой подход, я считаю, наиболее эффективный. И сегодняшние мои интересы все более и более перемещаются в сторону энергетических, духовных практик, потому что там наибольшие ресурсы. Если в районе физического тела наша медицина, биология, опыт жизненный, он связан с телом, мы уже умеем что-то делать со своим организмом, там и много сейчас науки подключается к тому, чтобы человеческое тело ремонтировать. Хотя здесь, как мы видим, результаты не самые лучшие. Как в том анекдоте. Медицина так быстро развивается, что здоровье за ней не успевает. То есть мы вкладываем огромные средства в медицину, в науку и прочее, но болезни-то увеличиваются все больше и больше, и больных-то не становится меньше. Значит, ресурсы не там, не в физическом уже теле, здесь уже предел наступил, а именно в энергетических телах, где хранятся голограммы наших органов, где вообще существуют те причины, по которым э, э, из-за которых возникают проблемы. То есть надо туда фокус внимания переместить. И вот в моем мировоззрении здоровья, вот этот фокус внимания, все более уходящий в тонкие планы, он показывает наибольшую эффективность, максимальную эффективность. Здесь просто открываются совершенно другие возможности и есть и другие результаты. Просто фантастические результаты. Вот я вчера провел такой вот прямой эфир по поводу курса ⁇ Генетическое здоровье ⁇ Я его просто, вот знаете, мне даже сказали, что вы его так рекламируете. Дело в том, что это такая фантастика, которая такие фантастические результаты, что я не могу просто спокойно к нему относиться. Но это ладно, это было вчера, и он как бы это сам по себе, он тоже важный момент, кому интересно, прослушайте, это будет для вас полезно. Но я сейчас говорю о другом, я сейчас говорю в целом о мировоззрении здоровья, потому что курс генетического здоровья касается только одного органа, важного иммунной системы, но это одного органа. А я сейчас говорю в целом о мировоззрении здоровья и в целом о здоровье всего тела. И это уже другой подход. Вот такой системный подход, он для меня принципиально важен. Я во всем, во всем стараюсь именно подойти системно. В частности, вот, если к семье подходим, то у нас в академии мы цен, тему семьи так глубоко рассматриваем, так системно рассматриваем, что, ну, представляешь, 6 месяцев человек изучает тему семьи, счастливой семьи, как ее создать, как то-то-то-то, как выйти из плохих... То есть это идет не ремонт э, каких-то отдельных элементов семейных отношений, а в целом создается мировоззрение счастливой семьи. Четкая картинка, которая... Четко записывается в сознании, и она проецируется в жизнь. Вот так я подхожу и ко всему. Или, например, наш курс «Гармоничное развитие личности». 9 месяцев, 10 месяцев, точнее, сейчас уже здесь мы еще один добавили, 10 месяцев человек занимается выстраиванием всей картины жизни, гармоничной картины, счастливой жизни. И гарантированно выходит за 10 месяцев онлайн такого процесса, он выходит... Гарантированно на счастливую дорогу. У нас даже такой девиз. Мы ходим по радостной стороне жизни. То есть счастливое – это радостное. Самый такой хороший показатель – это радость. То есть так и здесь, в здоровье, мы тоже подходим именно системно. Чтобы выстроить системную часть мировоззрения здоровья выстроили, в котором все элементы взаимосвязаны, они дополняют друг друга, выбраны наиболее эффективные вот такие вот элементы – и они э, проецируются в жизнь. И уже человек получает такое вот здоровье. Здоровье нужно для всех. И для молодежи тоже. Мне, конечно, уже понятно, если сам Бог велел, 70 лет в этом году, юбилей. И мне, конечно, нужно заниматься здоровьем. Это одна причина. Второе, я другим Другим советую, значит, я сам должен соответствовать всему этому. Сапожник должен быть с сапогами. У меня в принципе обязательно это соответствие должно быть. Но не только для людей моего возраста или там кто после 40, кто уже набрал проблемы, для него вопрос здоровья важен. Вопрос здоровья важен всем. Начиная с малого возраста. Родители должны знать, а что давать. Детям какие знания, какой опыт, какие шаги делать в жизни детей, помогать им делать шаги, чтобы они уже с детства закладывали это мировоззрение здоровья. Мировоззрение здоровья нужно закладывать с детства. Тем, почему это еще с детства? Потому что у детей, по сути, если его не разрушили родители своим каким-то поведением, своими примерами, то у детей, у них... Они идут с этим мировоззрением здоровья. Его нужно просто поддерживать. а потом Или восстановить, если он уже потерял его. У детей все это есть. ну Маленький такой эпизод, чтобы сын у меня, например, не ел картофель. Никак. Ну, представляете, российскому человеку не есть картофель, ну, как-то вот это не то. Но мы не насилованы, мы смотрели, что это. ну, не ест, не ест там но в какой-то момент мы увидели, что он с удовольствием ест картофель. В чем дело? Оказывается, он картофель ест только тогда, когда тот в кожуре. Понимаете? То есть какая я обратила внимание, какая у детей мудрость. А ведь картофель действительно полезен по настоящему только тогда, когда он в кожуре, потому что в кожуре находятся те элементы, которые помогают переварить такое количество крахмала. То есть понимаете, у детей все есть. Они приходят с этим. Или моя младшая дочь, которая, которая перестроила питание жены, когда та была беременна, питание жены, жене пришлось отказаться от мяса, от рыбы, еще от каких-то продуктов, потому что дочь не хотела с этим продуктами встречаться. Ей не нравился этот процесс поедания вот таких продуктов. И она вот ей... 6 лет она не ест мясо, не ест рыбу, не ест грибы. То есть, то, она ест только то, что ей хочется. Понимаете? Если не насиловать детей, то можно вот это мировоззрение здоровья помочь им выстроить, да и самим научиться на этом. Поэтому в моем мировоззрении здоровье и взаимодействие с детьми тоже является частью этой программы. Потому что в таком случае мы не только детям помогаем Выстраивать более гармоничные отношения с этой жизнью. И тело с детства не насиловать, а формировать его в том режиме, с которым, в том направлении, в ко с которым пришел ребенок. Потому что разные миссии, разные какие-то цели и задачи. А мы же как? Мы считаем, что нужно питаться так. И питаем так. Мы считаем, что ребенку нужно жить так. И, и заставляем его жить так. Ну и так далее. Нет, друзья. Мировоззрение, здоровье, оно и нужно для того, чтобы вы комплексно смотрели на свою жизнь, на жизнь детей и учитывали индивидуальность каждого. В семье все индивидуальности. И нельзя всех там, как раньше. Раньше можно было. Раньше всех садили на одну лавку, общая, как говорится, чашка, каждому по ложке, все, что дали, то и едят. Раньше так можно было. Тело было такое. Сейчас другое тело, другие энергии. И каждый, каждый человек в семье инвидуален. И, возможно, каждому, возможно, это нужно смотреть в каждой семье отдельно, каждому нужно свой процесс питания. У каждого, потому что у каждого свое мировоззрение здоровья. Друзья, мы идем к этому. Вот это очень важные моменты. И я... Таким образом, ведя процесс, вот выстраивая до таких тонкостей мировоззрения здоровья, все на своем опыте, на опыте своей семьи, на опыте своих близких, на опыте всех студентов, преподавателей нашей Академии, то что мы все экспериментаторы, мы все исследуемся, мы встречаемся, мы общаемся, мы изучаем, мы делимся опытом э, в нашей Академии, это это лаборатория, мощная лаборатория, которая э, готовит счастливых людей, а мы должны быть на острие, мы свою э, все процессы мы обязательно проверяем на себе и выдаем студентам уже только то, что проверено, то, что дает результат. И тоже стараемся подходить индивидуально, учитывая уникальность каждого. Поэтому у нас за все, вот, все тысячи вышедших наших выпускников, они все стали счастливыми. Действительно так, по-настоящему. Разной степени, потому что это все индивидуально, и вообще счастье это самая большая уникальность, каждый человек счастлив по-своему, однозначно. Здесь каждый человек уникален в своем счастливом состоянии, в несчастье. Очень многие похожи. Буквально 4-5 программ э, э, типичных – это несчастные люди. А вот счастливый человек – все счастливые и уникальные. И вот эту уникальность мы разрабатываем. И вот Мировоззрение Здоровья учитывает эту уникальность и э, помогает ее э, реализовать. Вот таким образом э, я выстроил мировоззрение здоровья, вот таким путем я иду, и дальше больше, и я уверен, что этот путь, он наиболее эффективный, потому что я по-другому смотрю на жизнь старшего поколения, я по-другому смотрю на жизнь 40-летних, я знаю, какие события происходят в районе 40 лет, Потому что вот эти роковые и сороковые я сам кое-как прожил, чуть не ушел в, в тогда из жизни. Я понимаю причины и так далее. То есть все это вкладывается в мировоззрение здоровья. Все это выстраивается в единую картину, цельную картину здоровья. И дальше этот процесс идет э, супер. Вот э, то, о чем я хотел э, вам сегодня рассказать. Дело в том, что... Так что у меня есть еще, есть еще немного времени. Дело в том, что я все это решил, решил сначала оформить в книгу. Весь этот свой опыт, свой путь, потому что, ну, согласитесь, я имею право об этом говорить о здоровье, потому что не каждый доживает до 70 лет и не каждый сохраняет свое здоровье до 70 лет, и не каждый, еще более редкий случай, который ну, те, э, тех мало, кто э, к 70 годам подходит на лучшем здоровье, например, чем в те же 40 лет. А у меня именно так. У меня лучшее здоровье сейчас, чем было в мои 30 лет. Потому что 30 лет я уже угробил свое здоровье. Так вот. Это тоже, этот опыт уникальный, и я считал, что им надо поделиться. Я начал писать книгу «90 шагов к своему здоровью», но в связи с коронавирусом увидел такую вещь, я понял, что нужно срочно, срочно выдавать людям. Книга – это когда выйдет, пока ее напишешь, пока отредактируют, отпечатают, но ну, это в лучшем случае осенью. А время требует сейчас. Сейчас людям нужно здоровье. Сейчас люди э, смотрят на этот вопрос более внимательно, чем раньше, чем год назад. Согласитесь, все посмотрели на здоровье более внимательно. И мы создали с командой, я пригласил наших, э, нашу команду, говорю, давайте, друзья, быстро создадим курс. Все есть, нужно только это переложить в онлайн режим. И мы создали курс который называется «Марафон здоровья» или «90 шагов к здоровью». Те же 90 шагов, 90 дней, все то же, как в книге, каждый день, но это все в онлайн-режиме. Каждый день я человеку даю на каждый день какое-то напутствие, какое-то упражнение, какую-то практику, какое-то осознание – Потихоньку кап-кап-кап-кап-кап, кап, чтобы э, каждый день добавлялось, добавлялось, добавлялось, но все равно общая загрузка вот этими процессами, помните, я вам говорю, они должны быть минимальны и с максимальной эффективностью. Вот это сохраняется, и вот э, сейчас уже первый курс э, проходит месяц, мы первого числа и, июня начали, вот сегодня уже у нас 28 число, они уже почти заканчивают месяц, и удивительные результаты. Удивительные результаты, ну, в общем-то, я это ожидал, потому что я иду вместе со всеми, хотя я это все и прошел раньше, все это много раз проходил, но я сейчас иду вместе со всеми в этом процессе, и я даже при своем выстроенном, в общем-то, теле, настроенном на эти упражнения, я даже ощущаю к концу месяца тоже определенные улучшения в своем теле, в своем состоянии, в решении своих задач. У меня месяц этот был очень напряжен, очень много было эфиров, нагрузки были мощнейшие. Я чувствую себя прекрасно. То есть это создает много, вот это выстроенное мировоззрение здоровья, вот эти вот шаги к, к здоровью, они создают в первую очередь настроение, состояние радости. Тело радуется. Душа радуется, потому что она видит, что человек стал на путь истинного здоровья. Не лечение какой-то отдельной проблемы, а истинного здоровья, когда все в тебе звучит, когда все в тебе цельное, когда ты весь, как говорится, гармонично выстроен. Вот это вот состояние радости, энергии, еще больше энергии появляется. Уходят какие-то, даже хронические вещи начинают уходить. Даже за месяц уже происходит очень много. Мы запускаем процесс регенерации очень сильно. То есть идет восстановление каждого органа все более по более чистым программам, потому что все эти программы, все голограммы органов энергетически они находятся в тонких телах, в энергетических телах. И работая с ними, мы их очищаем, как компьютерную программу мы очищаем, и органы восстанавливаются уже по чистой программе. И вот вы, я вам советую зайти на этот, зайти посмотреть, посмотреть. Те отзывы людей, которые э, проходят сейчас этот курс. Уже в таком, э, даже ну, всего э, месяц, но за месяц уже огромные изменения. Э, мало того, этот курс, вот мы, кстати, он начнется с 1 июля, следующий запускаем, и каждый месяц мы будем вот, запускать вот, вот, по, э, но, новый курс. Вот э, этот э, 1 июля. Запускается новый процесс. Кстати, вы можете три дня зайти, посмотреть это без оплаты, три занятия, посмотрите, как вам откликается это, как включается процесс. Но эти я их не готовил специально, не делал первые три занятия такими, знаете, рекламными, там что-то вложить. Нет. Это, это мой процесс цельный, он может быть не столь яркий, не столь там, он такой феерический, но он... он он один из. Я иду последовательно, постепенно, постепенно, постепенно, шаг за шагом, ступенька за ступенькой, увеличивая энергетическую насыщенность этих практик, упражнений, увеличивая, расширяя сознание человека. Постепенно, постепенно. Вот сейчас я ко второму месяцу уже готовлю эти упражнения, это уже будет другого порядка, то есть уже переходят в более высокие сферы, еще более эффективные практики, каждый месяц, третий месяц, это вообще супер, я уже туда наброски делаю, это будет процесс, когда человек выходит, вообще открывает практически все свои ресурсы, ну, известные на сегодняшний день что то что то мы открываем заново что то откроется я уверен мы будем подходить к третьему месяцу я тоже иду вместе с вами у меня тоже что то откроется я вам подарю что то новое потому что там уже будет новое какое то состояние новые какие то практики вот тридцать дней потом еще тридцать потом еще тридцать вот три раза по тридцать это проходит в общей сложности где то четыре пять циклов регенерации самых таких даже плотных тканей а мини плотных тканей проходят десятки раз пройдут регенерации за это время то есть обновление по обновлению по новым программам а следовательно уже полностью невозврат к старому состоянию к каким то проблемам к каким то болезням вот такую программу мы придумали с нашей командой и приглашаем вас первого числа, включайтесь. Она очень простая, очень легкая, кстати, о легкости. Она не, не загружена, она очень простая и легкая. Просто каждый день вы будете делать какие-то э, небольшой объем упражнений, каждый день добавляя что-то, или осознавая что-то, или запуская что-то новое, и так далее, и так далее. Все это очень просто, легко, и, не, тоже немаловажно, очень дешево. Поэтому это мы сделали специально, чтобы вы как можно больше людей смогли в это время, когда очень все напряжено, в это время запустить процесс оздоровления нации, немного ни не ни мало, мы именно об этом думаем. Это наша, это наш, ну как это миссия. Мы оздоравливаем тело, мы оздоравливаем семьи, мы оздоравливаем личность, гармонизируем ее. Вот и Приглашаем к участию в наших программах. У нас удивительный набор гарантированно качественных продуктов, гарантированно ведущих к здоровью и к счастливой жизни. Ну вот так благодаря. Благодарю вас, друзья. Я не отвечал на ваши вопросы. Для меня это э, довольно трудно. Я в процессе. Э, есть, э, вы пишите э, в чатах. И это будет в ютубе сохранен, сохранена эта информация, можете еще раз просмотреть, прослушать, может там можете задавать вопросы. В общем, связь есть, пишите нам, мы с вами, мы готовим для вас счастливую жизнь и сами живем счастливо. Мы ходим по радостной стороне жизни, чего и вам желаем. Благодарю, друзья. До свидания.